Итак, друзья, всем здравствуйте, меня зовут Никонов Илья, праведа Сибирь, и ала у меня для вас хорошие новости. Наш товарищ с Казани вернул страховку в достаточно большом размере, ну, правда, в течение пяти дней, но ничего страшного, у нас есть случай, когда и по истечении года возвращали. Так, Мусин Ленар Рамисович с Казани, был оформлен кредит у него значит и была всунута страховка на общую сумму 91 485 рублей из них значит он смог вернуть 88 тысяч причем были выплаты с двух страховых компаний и ему страховые компании открою открыли даже интернет-банк а, в совершенно другом банке, и зачислили ему эти деньги двумя платежами, да, то есть страховая компания благосостояние 74 тысячи, а страховая компания благосостояние а ОС 12 тысяч, то есть 74 плюс 12, это получается 86, да, и а, абсолют страхования 5 тысяч ему она не заплатила как видно из электронной выписки банка две из них вернули незаконно навязанную страховку по письму претензии на возраст страховки в течение пяти рабочих дней а 30 страха, видимо хочет получить штраф ну и не и не возвращает поэтому друзья по ссылкам здесь заказываете заявление на возврат страховок вот здесь вы можете посмотреть выигранные дела описание будет под видео вайброваться от Skype я на связи. Обращайтесь. Итак, друзья, вот у нас выписка у человека по клиент банку Вот у нас есть два платежа. На 74 тысячи и на 12 тысяч. Выплатил, еще раз повторюсь, две страховые компании, что интересно, да, заключал в одной, а выплатили две. Поэтому, друзья, применяйте пакеты документов по возврату страховки. Все работает. Люди возвращают деньги без проблем. Поэтому всем вопросам обращайтесь. Ссылка будет в описании. Контакты, вайбер, ватсап, скайп. Пишите. Всем всех благ.